Привет, друзья! Сегодня обзор одной из лучших программ для организации референсов. Для начала немножко, что такое референсы. Референсы – это примеры работ, которые ты можешь использовать как источник вдохновения над текущим проектом или отложить его на будущее. Есть два основных подхода по сбору референсов. Первый – по мере поступления проекта, когда ты ищешь новое вдохновение здесь и сейчас под конкретный заказ. Второе – это сохранение референсов на будущее, например, когда конкретно к этому проекту эта идея не подходит, но в целом она интересна и, скорее всего, пригодится тебе в следующем макете. Оба подхода важно регулярно использовать, чтобы прокачивать свою досмотренность и быть в курсе трендов дизайна. В первом случае я сохраняю референсов прямо в программу, в которой работаю. К примеру, вот у меня проект, а вот референсы, которые я буду использовать. Это удобно, так как все макеты находятся в одном месте. Что за касается сохранения на будущем, это с этим было проблемнее. Сначала я пробовал сохранять все на компьютере. Плюсы такого подхода, то что работает все без интернета и все в одном месте. Минусы – неудобная сортировка и неудобный предосмотр, даже если менять параметры на компьютере. Все равно это вариант менее удобнее, чем тот же Behance либо Pinterest. Также я пробовал Behance, Pinterest и другие сервисы для вдохновения. Плюсы – в том, что не идеальная, но удобная сортировка файлов с помощью коллекций – Минусы, не работать без интернета и все референсы в разных местах, мне приходится переходить на Behance, для одних референсов переходить на Instagram, для других референсов я использую для этого сохраненки, Pinterest, dribble и так далее, все это отнимает кучу времени По итогу я нашел программу, которая убрала все минусы, программа называется Eagle или Орел в переводе, за обзор, к сожалению, мне не заплатили, хотя я бы с радостью такую программу и прорекламировал Выглядит она вот таким вот образом. Сейчас расскажу все ее плюсы, все ее возможности. Программа Eagle мультиплатформенная, работает как на Windows, так и на Mac. Здесь есть очень крутая сортировка по тегам и по папкам, которые вы задаете сами. Смотрите. У меня есть отдельные папки, и внутри них я еще могу сортировать дополнительно их по тегам. По поводу фильтра и поиска сейчас еще расскажу чуть более подробно. Программа на английском языке, но и тут все настолько просто, что разберется даже ребенок. Проблем точно не возникнет. Тем более, учитывая, что папки и теги вы задаете сами, можете назвать их на русском языке. Все референсы хранятся у вас на компьютере, что дает к ним доступ даже без интернета. Это занимает не так много места, но если у вас совсем ограниченное пространство, вы можете привязать программу в облаку, например, Диску либо Google Хранилище, что тоже круто. Также здесь очень здорово реализованы фильтры по поиску ваших референсов. Давайте разберемся по порядку. Можно искать ваши работы отдельно по цвету. К примеру, я хочу найти все синие работы. Вуаля, готово. Красный. Программа справляется. Уберем. Можно сортировать отдельно по тегам, которые, напоминаю, вы задаете сами. К примеру, я хочу показать все работы, афиши от ⁇ Готово ⁇ Либо все, что связано с интерьерами или с домами ⁇ Готово ⁇ Разрешение картинки ⁇ горизонтальные, вертикальные или квадратные. Рейтинг. Рейтинг вы задаете сами тоже от цифр от 1 до 5. Я этим особо не пользуюсь, так попробовал. Кому-то может пригодиться. Тип файлов. Программа поддерживает как и анимации, так и PSD, PNG. Всего более 50 разрешений разных. Сейчас про это тоже поговорим. Что круто, анимации у вас сразу же проигрываются, как только вы на них наводите. Навели, анимация проигралась. Здорово. Можно увеличить размер и смотреть в большом разрешении. Уберем. Сортировка по дате добавления, по длительности, если это видео. Есть или нет комментарий, как это работает. Комментарий вы можете задавать каждому макету отдельно, смотрите. Переходим вот сюда. К примеру, вы нашли на дизайне какой-нибудь интересный элемент, вот здесь вот новости. Вы выделяете эту область и подписываете соцсети, либо контакты. И в будущем вы можете найти все эти проекты, указав в фильтре комментарии. Круто. Дальше. Комментарии удалим. Заметки. Заметки вы сдаете при создании, при сохранении референса вот здесь вот. Есть или нет URL-адрес. Да. Что круто, программа сохраняет автоматически адрес и оригинала источника например вы сохраняете проект какой-нибудь из беханса посмотрим вот дрибл вы нажимаете вот сюда либо нажимаете комбинацию Ctrl O, вот наш оригинал можете посмотреть сразу кто был автор перейти и глянуть что есть у него еще новенького Также есть удобная функция, что в каждой работе он показывает цвета, из которых она состоит. К примеру. Вот. Он разбирает весь макет на отдельные цвета. Цвет вы можете легко скопировать отсюда прямо в Photoshop или Figma, который вам понравился. Переходим. Ctrl-V. Также вы можете найти похожие работы под цвет, который вам понравился. Выбираем работу, жмем сюда, показать похожие. Готово. Показывает все работы, где есть также этот цвет. Что еще круто, нужный файл, который вам понравился, вы легко можете переместить в фигму, чтобы, к примеру, вдохновиться работой. Не вдохновиться, а разобрать ее по частям. Ctrl-C, переходим в Figma или в Photoshop, нажимаете Ctrl-V, и вот наша работа. Так, вытащим ее из фрейма. Это удобно, к примеру, вы сохраняете кучу работ для, для вдохновения на будущее, и вот вам попался проект, в котором этот референс вам пригодился. Вы вытаскиваете его, Ctrl-C, Ctrl-V вставляете в готово. И делаете свою подборку уже на текущий момент. Как сохранять изображение Вигл? Самое простое, это просто перетащить ее на компьютер, с компьютера. Вот наша работа уже сохраняя Вигл. Дальше вы задаете ей отдельные теги, нажав комбинацию кнопку F и выбираете, какие теги ей предназначить, либо перетаскиваете в нужную папку. И второй вариант – это сохранить работу в Wiggle с интернета. Есть отдельное разрешение, которое вы устанавливаете в браузер, она, по-моему, поддерживает все доступные известные браузеры. И, например, вы заходите в свои коллекции, которые у вас были сохранены раньше, в Dribbble. Ну, хотя можно и любую работу открыть, даже не в Dribbble, не в Pinterest, на любом сайте абсолютно. Например. Так. Открываете работу, нажимаете клавишу Alt и правую клавишу мыши. Все. Ваша работа автоматически сохраняется в Вигл, вы задаете просто теги, подписываете заметки, если нужно, и выбираете папку. Давайте пока сохраним без тегов. Вот она. Сохраненка. Но здесь у работы было маленькое разрешение. Можно сохранять работы по отдельности, а можно сохранить полностью всю коллекцию, либо то, что видит у вас на данный момент браузер. Для этого выбираете плагин и нажимаете Patch Save. Вот. Далее выбираете работы, которые нужно сохранить в Eagle. Вот Остальные, к примеру, мне не нужны, типа мячика и так далее. Я выбираю все, что нужно и выбираю импорт. Они автоматически у меня преподносятся сюда, вот в Eagle. Единственный минус, анимация не воспроизводится, если вы сохраняете в пакете анимацию сразу. А так по отдельности анимации, конечно, сохранять можно. Выбираем и удалим. После удаления файл перемещается в казину. Можно также сохранить полностью сайт. Вот зашли вы на какой-нибудь Award, вам понравилась работа, выбираете Eagle. Нажимаете «Сохранить страницу». Eagle ее сканирует и сохраняет автоматически. Готово. Перейдем. Вот сохранилась полностью наша страница. Сейчас немножко подгрузится. Дальше вы можете ее... Порезать на отдельные участки с помощью кропа, либо выделить в заметках отдельные области, которые вам понравились. Помимо этого, можно сохранить отдельную область. Так, вот этот. Выделить область. Выделяете. И нажимаете ⁇ Save. Готово. И смотрите, Eagle сохранил у меня сразу же адрес страницы. Нажимаете вот сюда, у вас открывается оригинал, с которого вы сохраняли работу. Круто? Мне кажется, да. Eagle поддерживает более 50 форматов изображения. файл. Wow. Здесь есть как Sketch, так и Illustrator, Adobe XD и так далее. Мне понравилась работа со шрифтами. Специально создал новую папку. Даже музыку сама можно сохранять. К примеру, вот у меня шрифт. Он открывает сразу всю информацию, есть превьюшка Можете вбить сюда свой текст и посмотреть, как он будет выглядеть ну, Почему-то сразу мне хочется написать Санкт-Петербург с шрифтом Что круто, вы можете не устанавливать этот шрифт в систему, а просто загрузить его в Вигл, Как и в обычных в в текстовых менеджерах И смотрите Если мы перейдем в Photoshop Этого шрифта здесь не будет. Так, он называется у нас Сверловск. Сверловск. Вот, нет соответствия. Что нужно сделать? Нажимаете активировать. Вот здесь, активайт. И теперь при переходе в Photoshop вы можете вбить снова это имя. Сверловск. Он у нас появляется и становится активным. Мне кажется круто. И если вы понимаете, что этот шрифт вам больше не нужен, вы просто отключаете его снова здесь. В Photoshop его больше не будет. Есть предусмотр также по цветам. Как альтернатива текстовому менеджеру, мне кажется, шрифтовому менеджеру, мне кажется, очень даже крутая, крутая вещь. Если вам не нравится темный режим, вы можете переключить его на светлый, либо синий. Ну, мне в принципе устраивать серой. Сразу видно, что программу создавали те люди, которые реально ей пользуются и которым реально понадобилась потребность сохранения референсов. У программы, наверное, только один минус, она платная, но цена небольшая. Один месяц остается бесплатно, то есть вы можете ее попробовать. Далее 29 долларов за все время. Нет никакой подписки, вы платите один раз и используйте ее на все время. Для студентов и преподавателей цена 20 долларов. У меня есть еще несколько программ, которые регулярно используют для дизайна. Если интересно, ставь лайк и пиши комментарии, я запишу еще обзоры. И также подписывайтесь на соцсети ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылки в описании на этом видео. Завершаю, если было полезно, пиши в комментариях. Пока!